сказала вот он приготовьтесь ребят вот сейчас вот так давайте парни погнали так так на control присесть приседать на контрол я сейчас эм... Сделал так, чтобы мне было лучше, проще. На Ctrl присели, на Ctrl привстали, на Ctrl на Ctrl на Ctrl присели. Так, сами иди, сами иди, сами иди. Я сделал так, чтобы мне было приятно, мне, честно говоря, как-то до то, того, что. до того, чтобы с приятно, мне как бы по барабанчику, по моему большому.. Так, у меня есть 30 секунд, чтобы вылечить братка, это браток-то Шаунди, ага. На Е. Ай, блин, Шаунди, бежим сюда. <плодисмент> Тут немножко сюда побежали, потому что, ну, жизнь немножко постановила, хотя бы немножечко. Хотя бы малость помалу. Да, блин! Чёрт, чёрт поймать. Спасибо, что села на место этого придурка, который меня завалил. Не, ну я, ладно, я на его... Идиот, который меня завалил. Тут едет еще один придурок, который завалит меня или нет. Это как бы уже не от меня зависит, это уже от него зависит, блин. Где этот последний, который остался, блин, самидиец? Ну, да, самидиец, потому что он из детей, самиди. 11 охранников, так, где? А он снизу там, блин. Блин, ай, ёшкин, кошкин, чёрт, мне же, блин, опять надо тебя искать, блин. Вот генерал убегает. Следи за генералом. А я знаю, куда он побежал. Шаунди. Бежим, давай. Бежим, жим, бежим, жим, жим, жижим, Какого-то, извините, такого, раз такого, я должен начинать все заново. Я же вроде до сюда дошел, даже там с генерал немного потусил Не, ну, лагает игра, но ну, наверное, на компах серии Windows, ну, 7, ну, на которой, короче, памяти не, немного, немало, там, ну, не хватает. Ай, блин, Йошкин кошкин убегаем. Ай, блин. Шаундин, ну блин, вставай ты, блин. А меня в тот спасёт, ага, не, ну братка-то я выучу свою игру, шаунди, ты мне братом. Ай! Ну, мы в тот раз тоже с вами несколько серий, несколько часиков проигрывали, потом начали выигрывать. 32 1 за 16 спасибо святой сэнд сэнд сэнд сэнд сэнд сэнд сэнд сэнд Шаболдинский, блин, район. Шабалдина. А чё, реально деревня такая есть, Шабалдина. Я знаю, я там не был ни разу, но я знаю, что там деревня такая есть в России где-то. Шабалдина, Балканский район. Когда я очень сильно злюсь, я говорю, выговариваю, не выговариваем. Я бы сейчас, вот смотрите, вот матом, аж, а с одной стороны матом, а с другой стороны Ша, Шабалдина, Болга, Болгарский район вы стали на 1% умнее, когда меня сейчас посмотрели. Минерал убегает. Я не я. Так шаунти, так мы ж быстро. Мы ж быстро за ним. Быстро за ним, так. А вот смотрите, вот вы посмотрели меня и стали не, на чуточку умнее. Я никогда не проигрываю. Так, стопа, где, Где? Где? Где? Где этот под спуск? Это не, не мат, в смысле? Это мат-мат-мат-перемат был бы. А это реально такое место есть. Шабалдино, болгарский район. ай Блин! Луки зеленые, елочки зеленые, а это я же проходил миссию... я знаю, я проходил уже ее, нафига я еще раз не играю, не ну а а че бы нет, а че бы да, а че бы вовсе не Ну! Ч ⁇ <свист> Че, Вот и... А! ай яй яй яй яй побежала. Побежала, побежала сюда. Куда я побежала? Я побежала сюда. Так. Не, ну мне надо сейчас тут, смотрите, вот. Закрасить вот этот вот граффити. Надо нарисовать. Блин. блин. Тут не пройдено, потому что шаунди я оставил. Ага, это выход из миссии, дам.. Тут нужно эту территорию хотя первоначально пометь надо, что мы тут были Ай, у меня, извиняюсь, ребятки, у меня мышка не особо хорошо, как бы, работает. Ну, тем более я... Хорошо, теперь рисуйте. Эх, не, ну, ладно, тут нормально, мы сделали, можно Дети Самиди, Братство или Рониных начать миссию. А, точно. Я же забыл, что это все здесь происходит в Америке, а в Америке там разрешено носить оружие. Ну так, я сейчас посмотрим, как туда пройти, пробежать. Так, стоп, так, на тап... надо. Не Не-не-не-не-не. Ну, ладно. В Америке разрешено носить оружие, но только в целях самообороны, кстати. Не, ну ладно. Нет, туда можно пройти. Пробежать. В общем-то. По идее, туда можно пробежать, но я не рискну, честно говоря. Не рискну здоровьем своим, своей психикой, еще раз. Потому чтобы только туда пробежать. Блин, ну жалко, что тут нет такого лимузина, как, к примеру, был у того же самого главы Самиди. Едем на миссию детей Самиди. Сейчас продолжаем. Да, ребятки. Мы продолжаем играть с вами миссию детей Самиди. Роненных не надо трогать, потому что они нам пока что не нужны. Сами день наркоманов продолжаем проходить, пожалуй. Метро! Встречная полоса на 3, встречная полоса на 4, встречная полоса на 5, на 6, на 7, на 8, на 9. Ай те же на 9 делать не ну ронин, ронин это миссия исключительно с гетом конечно миссия с ронинами это миссия на гетто. на гете не волнуйте это все уходящее. Блин, ну а куда я ехал-то? А? А, нет, стоп, я в церковь же ехал, блин. А где? Так, а, не, я здесь, а мне нужно сюда. Нет, не. не на ройных миссию сейчас надо, а на миссию Дис. Да блин. Крепости. Может только вот этот пройти. Жилье. Так, жилье. Магазин поработки. Миссии. Нет, все. Ронные миссии. Так. Экскорт. Не, ну пока что тройных больше, чем дети. Сами, дети, у детей и сами У детей и сами дети, тут только маленькая вот эта вот штуком тут валяется. Вот только вот эта вот одна, одинёшенька, и все Крепость. Как-то она тут очень-очень-очень так... Нет, я тоже, я же выучил музыку, потому что, ну, авторские права у меня нету, защиты от АП. Авторские права от авторских прав у меня нет защиты никакой, Еп. Так, на АТАП. В ту ли сторону я еду? Ааа, собственно, сюда. на днёрку. ладно назад назад надо у меня 8 авторитета как минимум я могу 8 миссий пройти миллиметраж 3 Миллиметраж 3 миллиметра встречная полоса миллиметраж 1 миллиметраж 2 миллиметраж 3 миллиметраж 4 миллиметраж 5 миллиметраж 4 на какой стороне между собственно машина на той стороне я и поеду будет на правой стороне меж машину поэт по праву на левой стороне меж машин по левой вот я и знаю, что это так плохо по левой стороне ехать, когда машины едут тебе навстречу. Но я хочу себе авторитета побольше. Вот у тебя уже и восьмой уровень. Вот у тебя уже и девятый уровень. Миллиметражный, миллиметражный, миллиметраж. И так. Миллиметраж. Дети-самеди, Так, тут это дети самиди. Так, не, на Е надо. Стил. Стыто. Стеллетом. на ваш гараж. Нет, тут. Нет, я не хочу это брать вертолет себе, потому что ну не хочу просто, ну и чё? и детей самиди начать you you, правильная девочка А кто это вообще генерал такой? Миллиметраж. Миллиметраж? Миллиметраж? Миллиметража не было. Почему? Потому что я врезался. Миллиметраж – это самое легкое правонарушение, что вообще можно придумать даже. Самое легкое правонарушение за рулем это миллиметраж. Миллиметраж, миллиметраж. Вот. Пси водитель тут психически говоря. Встречная полоса. Встречная полоса. По встречке поеду. Встречная полоса. На парковке еду. Это за тоже вроде бы... Это... Вин, а, -а, а Ну вот. Не, ну не, не вовремя приехали. Уже закончилось. Им добрались из сада вовремя. Потому что я все знаки сбил, Нет. 1.47 ай блин! Да черт, я не могу сосредоточиться, когда они говорят. Ребят, короче, давайте на этом, пожалуй, с вами сохранюсь. Тут не-не-не-не-не-не. На Escape, на Escape, на эскип, на Shift, Shift, Shift. Shift, shift, shift, shift. И давайте лучше выйдем из игры, потому что, ну, пока что, конечно, короче, пока что непонятно, что будет дальше, хотя я уже знаю все. пока, -пока. До скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях с 2, короче. Пока.